Инфаркт, инсульт, тромбоз, давление, анемия не грозит вам, если вы принимаете питьевой гель алоэ вера севера. В составе питьевого геля севера 90% чистого листового геля алоэ вера и 7% цветочного меда. И натуральный экстрат крапивы и более 100 ценнейших натуральных ингредиентов и натуральный экстрат крапивы. Доказано, что крапива является естественным поставщиком большого количества жизненно важных ингредиентов для нашего организма, такими как витамины А, С и Е, и что особенно важно, кремний. Кремний – это структурный компонент соединительной ткани и стенок сосудов. Его недостаток истощает наши кости, вызывает склероз сосудов, деструкцию капилляров, что ведет к дисбалансу других макро- и микроэлементов во всем нашем организме. Что дополнительный прием кремния усиливает воздействие алоэ вера на наши сосуды. Он также важен для прочности костей, волос и ногтей и является активатором иммунитета. Так что будьте здоровы!